приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим то как сделать рэгдолл после стелс убийства то есть чтобы персонаж переходил в рэгдолл после того как он будет убит так давайте разберем что для этого нам понадобится давайте перейдем папку, папку. какую-нибудь папку давайте сюда и здесь перейдем blueprint класс и нам нужно создать Uh, state аnimNotify state uh, хотя нет нам нужен uh, notify аnim uh, notify нам нужен uh, select назовем его uh, simulate physic И в этом стете... Так, давайте создадим... Э -э так. Mm -hmm. Так, расставим... Notify. Так, Mesh Компонент. Что нам нужен? Нам нужен Get Owner. Get... Так, Get... owner uh, cast to uh, наш enemy, enemy. Так, как он у меня называется секунду, npc по-моему cast to base npc то есть мы делаем каст на нашего npc которого мы убиваем Дальше берем get mesh. Теперь нам нужен get нет. Во-первых, set simulate физик И также нам нужен Collision Type так, Collision Set Collision Object Type И здесь Нам нужен uh, Physic Body Так, подключаем uh, Return Value True Это выводим Сюда Теперь давайте перейдем в анимацию нашего Dead, где мы убиваем NPC. Так, так, так, манекен, анимейшн, стелс, и здесь у нас Enemy Dead. Так и здесь мы примерно вот сюда ставим наш Add Notify так, и, и вот он simulate physics ставим наш Notify и давайте посмотрим что у нас произойдет мы убиваем и физика включается. Давайте я поставлю сюда манекена, чтобы было более наглядно. Так, манекен, эй, мы убиваем и физика у нас включается. Вот таким образом можно включить рикдол после проигрывания анимации. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.